Ассаляму алейкум варахматуллахи, рахматуллахи ва Мир вам и милость Всевышнего Аллаха. Второй бред от отказа зикра. Страсть и гнев, грезы и иллюзии призывают человека заниматься телесным, а это противоположность служению всевышнему Аллаху. И если что-то ближе к одной из противоположностей, то оно дальше от другой. Эти сильнейшие страсти призывают человека к телесному, а близость к телесному означает отдаленность от духовного. Об отдаленности от духовного и сказано в Священном Коране Суря Зухруф, Аят 36 Рахмани Рахаем. И к тому, кто отклоняется от поминания всемилостивого, мы представим шайтана, и с ним он будет неразучен.